Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами поговорим, можно ли взять ипотеку на дом, таунхаус либо на земельный участок. Если мы будем разговаривать о доме, то легко. Мы сможем с вами купить его в ипотеку, но при одном условии. На дом должно быть уже оформлено свидетельство о праве собственности, и на земельный участок, который находится у дома, должно быть оформлено отдельное свидетельство о праве собственности. Если дом продается на земельном участке менее трех соток земли, и эти три сотки земли не выделены в отдельный участок, то вы не сможете купить э, дом. Сможете копить его только в одном случае, если дом уже оформлен как среди... ну, по отдельному документу, а земельный участок находится в долях и его вам подарят. Но в таком случае вы будете платить налог на то, что вам подарили. То есть 13% от кадастровой стоимости земельного участка, который у вас останется в подарке. Но это в принципе... Если договоритесь с клиентом и он вам сделает скидку, ну, ну, можно будет купить этот дом. Да? Ну, либо будете сами рассчитывать на то, что вам придется заплатить, например, с миллиона 130 тысяч рублей а, через год за этот земельный участок. По поводу покупки таунхауса в ипотеку, если таунхаус оформлен как квартира, вы легко приобретете этот земель, ну этот таунхаус. Многие застройщики их оформляют как квартиры. И земельные участки, в данном конкретном случае вам, опять же, они не выделяются. Он идет как многоквартирный дом. И вы покупаете как квартиру в многоквартирном доме. А земельный участок идет как бы в общей собственности для всех. И он не выделен. И в данном конкретном случае вы землю не покупаете. Вы покупаете только квартиру. И вот в некоторых банках невозможно купить таунхаус. А некоторые банки, такие как Сбербанк, ВТБ-24, они превосходно это дело оформляют. И вы легко можете купить э, как, таунхаус. Если вы хотите купить земельный участок в ипотеку, это возможно. Самое главное, чтобы на земельный участок было оформлено право собственности. Право собственности без разницы. И это СНТ, ДНТ, либо это ИЖС. Главное, чтобы земельный участок был целиком, целиком оформлен и... Полностью вся общая часть этого участка принадлежала по свидетельству вам. И в таком случае банк берет обременение на весь земельный участок. Если вы собираетесь приобрести дом, либо таунхаус, либо земельный участок в ипотеку, обращайтесь к нам, мы совершенно бесплатно вам откроем ипотеку и подберем дом, таунхаус, либо земельный участок.